Привет, и с вами Михаил Шилов, автор проектов макевара.ру, корректура.ру, души.ру, дублог.ру и Сегодня чуть-чуть о беге в новых разных местах. Я нечто подобное уже говорил, но в этот раз хочу особенно подчеркнуть, как важно uh, и как это uh, полезно бегать в новых местах. Очень часто я слышу о тех людей, кому пропагандирую ЗОЖ, uh, что трудно на отдыхе делать то же самое, что делаешь, или в командировках то же самое, что делаешь дома. Предположим, дома я встаю в одно и то же время перед работой, иду на стадион или в парк, занимаюсь там, и типа все нормально. А вот на отдыхе все не так, новые места какие-то, надо же разведать их сначала, посмотреть что и как, и тогда уже только можно приступать к этим вещам. К пробежкам, к разминкам на улице где-то дома делать это, или в номер там отеля делать этого не хочется, особенно когда это командировка и отель такой, только чтобы переночевать. На самом деле все не так. Вот я по опыту, по личному скажу вам, друзья, что бегать лучше всего как раз именно в новых местах. Вы даже не заметите, насколько легко вы будете покрывать даже без плеера, даже без аудиокниг и без музыки новое расстояние или те же самые расстояния за, за гораздо меньшее время, то есть намного быстрее и бежать вам будет намного легче. Вот эта вот сменяющаяся значит, обстановка настолько сильно влияет на чувство времени, что пробежав там 5-10 километров, как вы там обычно бегаете, вам покажется, что вы пробежали намного меньше. Это вот отмечают, кстати, все и дочка моя, и жена моя, которые бегают. Я это сам по себе постоянно вижу. Поэтому я уже несколько лет так и поступаю, куда бы я ни ехал, где бы я ни оставался. Вот сейчас я в Европе нахожусь, в городе Порторож, в Словении. Вот. А до этого у нас было много других стран и городов. Мы такие туры стараемся делать каждый год. Я бегу везде, где бы я ни был. Вот жена дочь убежали сейчас. Я сейчас запишу видео и тоже побегу. Все время стараюсь сделать новый какой-то маршрут. Ставлю программу для записи трека. Рантастиком пользуюсь я. Ну, можно и другим программами. Это совершенно не важно, рекламу я никому не делаю. Вот. И просто чтобы посмотреть, сколько потом. Она мне говорит, сколько я пробежал. Расстояние, километраж, с какой скоростью. И мне легко очень оценивать в ретроспективе как у меня прогресс идет, я вижу, что он однозначно идет, понимаете, намного лучше получается все. Поэтому ничего не меняйте, вот не меняйте ничего, если вы бегаете с утра, то бегайте, а если вы не бегали, попробуйте, может быть, именно перемена обстановки, а не день сурка, который у вас дома позволит вам начать делать то, что вы всегда, возможно, хотели начать. Или если не хотели, то попробовали и захотите. Это занятие спортом, это утренние пробежки и тому подобное. Удачи, друзья. Всем пока.